Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский тяжелый танк 10 уровня Объект 279 ранний Карта Эрленберг Игрок Сейчас попробую прочитать это Вилхелм. Хелм Короче, Вильгельм Листы СК Торопился, торопился В итоге сам только плюшку получил От 121Б Пока что толк никакого. И позиция как-то так. Ну вот, можно здесь лючки повыцеливать. Да, ну опять же, вот <с> <с> здесь не каждый танк сможет пострелять. Там машина, которая пониже, просто... ...не будет возможности. Что там, 60 ТП не понял. Его уже три раза в люк пробили, он все его спрятать не может. Много здесь противников в городе собралось. На правом фланге пока что непонятно. Тишина. Красных не видать. На левом фланге наоборот <с> нету зеленых, одни красные. 0-2. Ну и все, сейчас левого фланга придут, заберут Арту. Арта там, ну видно, на, на мини -карте потихоньку начала драпать. А куда деваться? Надо перебегать в другой угол. Вовремя не заметил, все. Там еще гриль бежит. Гриль как раз впереди всех. Да? Частенько сливы так и начинаются когда союзники бросают один из флангов. Минотавр вот здесь так и выехал прям. Сейчас гриль как плюшку кинет. Счет 1-4. 2-4. Вот это, наверное, от гриля прилетел на 810. Ну. Этого следовало ожидать. Уже три с лишним натанкованного, три с лишним нанесенного. Здесь снаряд, походу, угодил куда-то в здание. арта каким-то чудом чемодан закидывает почти на три сотни. Нет пробития. Счет уже 2-5. Противники берут базу. Все пропало. Все очень плохо. Е-100. Союзный там. Поехал базу защищать. Менялись здесь выстрелами. Нет пробития ни у одного, ни у другого. Ну что, ты там спасет базу. еще время-то вагон. Там от а целая минута. Но ну, мало ли еще кто-нибудь заедет. Ну, Есоты уничтожает 121-го. Как раз-таки это единственный, кому удалось пробить 279-го пока что. В самом начале боя. Подпирается здесь немец. Переходит 279-й на золотые снаряды. Нет пробития. А, базу-то отбили, а что дальше? Счет уже 3-7. Танков все меньше в союзной команде. Че там в чат пишет на английском? этот реплей с какого-то европейского сервера. <смех> Хрен его знает, я не шарю. Ну там явно было что-то неприятное. ВК пробивает. На 603 это 279 повезло, что у того альфа не прошла еще. Здесь сзади еще Е10 так потихоньку выбирается. Ну, и счет уже, кстати, стал не таким страшным. 5-7, и по прочности там немного впереди вражеская команда. Счет уже 6-7, 7-7, но тут же минус один союзник. Опять команда противника выходит вперед. А вон там еще помимо гриля, еще из стерва в углу там сидит. 7-10, 7-11 Уже третьего противника уничтожает 279 -ый. Ну что Опять в лючки Пробитие по коню перебирался он там через мост О, арта добрала я смотрю коня не удалось мне это наступление Четвертый уничтожен урон уже за 7000 перевалил Остались втроем против пятерых. В общей сложности из восьми оставшихся танков было три арты. Ну, вот сейчас минус еще один союзник. Паттон уничтожает гриля. Сейчас теперь, скорее всего, Паттон поедет уничтожать артиллерию. И сколько у Паттона там? Ну, арта она вряд ли с ним справится. Очередной отбитый снаряд 279-м. Танкует эта машина, конечно, дай боже. Но не фугасные чемоданы, конечно. Торты на 336. 279-го перезарядка-то побыстрее. Минус еще один противник, я думаю. Ну -ка, как же так? Такие ошибки могут стать фатальными. Готов. Еще целых четыре противника, из них две арты. Ну Паттон не стал базу захватывать, он проехал через базу, ну сейчас наверное, сюда подбирается. СТРВ. Ну, подождем, узнаем, что делает СТРВ. Возможно, тоже сюда несется на всех парах, да? Сейчас. А вот он уже приехал. Только Почему он с этой стороны непонятно, да? Сейчас. Было бы гораздо правильнее СТРВ подъехать с другой стороны и Паттону как раз там. Подтянуться от стороны базы союзной И все с двух сторон У 279 никаких бы шансов не было Плюс еще арта он чемодана накидывает А мало того, что урон фугасами наносит Там путь не всегда большой Ну хотя там по 300 единиц тоже немало Сейчас надо наглого Паттана забирать срочно Чуть-чуть не хватает. 13 единиц прочности у него осталось. Что там, стерва задремала? Вот, стерва пробивает. 54 единицы прочности в запасе. Здесь повезло, наверное, то, что вражеская арта оглушила свою же птшку, Тем самым он долго поворачивался, ну и плюс перезаряжался дольше. Да, вот сейчас что, что бы было, если бы не была оглушена стерва с союзным снарядом. Скорее всего, 279, наверное. Ну, был бы шанс, конечно, что его уничтожат. Ну, как получается, так получается. Да, не, не надо думать, что если бы до кобы... 7 тысяч танков. Редко сейчас такие цифры увидишь. бывает. Какая бы хорошая броня ни была, садишься на танк, у него, но ну, обязательно есть, да, какое-то место там. Какой-нибудь лючок. Ну, вроде бы играешь аккуратно, стараешься, а тебя в пикселе, блин, пробивает на автозахвате каким-то чудом. <звук> Арты обзора не хватает, чтобы засветить. Два снаряда остался у 279-го. Я думаю, 279-й побыстрее будет, чем Т-92. Но тут пока вот эти все реки преодолеешь, он особо и не убегает. Он здесь стоит, ждет. Да, прочности, конечно, там на один чих. Вот сейчас теперь угадай, с какой стороны лучше подъехать. А, Арта. Я сначала подумал, там дерево, он упал, что так вот там с моста что ли съехал, у меня просто так было. Дерево стоит явно не за мостом. Что, удастся обмануть ртовода? Да, есть пробитие. Ртаж от страха с моста свалился вниз в реку.